Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о рекламе, которую мы э, разрешаем на Facebook э, появляться в вашей ленте. Давайте вот посмотрим. Э, вот мы листаем ленту, да, эта лента, э, она э, строится на том, что показывают публикации наших друзей, которых, э, на которых мы или подписаны наши, наши, под... ну, как бы наши подписки, да, на кого мы подписаны, или же то, что касается наших друзей, публикации наших друзей. То есть два, две категории. И третья категория, которая появляется в нашей ленте, это, это именно реклама. Давайте посмотрим. Вот Я взяла первую попавшуюся и я нажимаю вот здесь на запись, почему я вижу эту рекламу. Давайте посмотрим. Нам Facebook здесь пытается объяснить, почему видят то есть интересы здесь показаны да то есть здесь указаны те действия которые я провела а, здесь на бизнес на фейсбуке дальше а, он пытается охватить по тому возрасту плюс он а, пытается охватить на людей которые а, являются по геолокации, да, то есть они находят людей по геолокации, по тому, по какому-то возрастному определенному сегменту и по тем действиям, которые я делала здесь на Facebook. Поехали дальше. Давайте посмотрим, как все это дело можно регулировать и как это можно все вообще эти дела настраивать правильно так, чтобы у вас не было вообще никаких проблем. Мы заходим вот сюда, да, то есть мы только что, вот я зашла настройки конфиденциальности, а зашла вот а, быстрые настройки конфиденциальности или проверка конфиденциальности, не имеет значения. Ну давайте вот проверка конфиденциальности. Когда мы заходим в проверку конфиденциальности, то мы вот здесь находим ваши рекламные предпочтения на Facebook. Ваши рекламные предпочтения, то есть здесь описывается, что такое реклама, да, как она строится. Внимательно я вам рекомендую поизучать, как эта вообще реклама создается на Facebook. Далее, значит, здесь пишет, указывается то, что я указываю да то есть свое семейное положение я например могу здесь убрать если я не хочу показывать что у меня определенный статус семейный да, что работодатель я могу здесь например показать включить должность да например соучредитель образование например то которое есть у меня далее здесь я показываю социальное взаимодействие то есть то что касается вот здесь вот написано Относится отметки нравится, то есть там, где я поставила нравится, или там, где я подписалась, или там, где на каких-то я страницах или группах оставила комментарии, или сделала репост, или отметила какие-то посещения, или отметила какие-то мероприятия и так далее. То есть вот таким вот образом а, здесь это Facebook все-все-все запоминает. Все, он говорит, что ваша информация готова, а проверить там другой раздел, да? то есть это то, что касается провер конфиденциальности здесь я вам а, советую еще посмотреть а, на такую а, вещь как вот здесь вот рекламные предпочтения вот здесь вас вот, посмотреть мои рекламные предпочтения что здесь здесь значит вы можете посмотреть рекламодателей это вот в рубрике рекламодатели это те рекламы которые вы посетили недавно то есть Facebook запоминает, те рекламы, на которых я остановилась, посмотрела, их он запоминает а, как ту рекламу, которую я посмотрела. Естественно, у этой данной а, рекламы есть своя какая-то категория, которую он запоминает и относит меня к определенным интересам, а, категории которых относится данное, данный проект. Далее здесь рекламодатели, которых вы скрыли. То есть есть определенные рекламы, которые ну каким-то образом я решила не смотреть и как бы мне она была неинтересна. я убрала и Facebook, их тоже запомнил. И рекламодатели, чью рекламу вы уже нажимали. То есть помимо того, что я не только остановилась и посмотрела, но я еще нажала на те кнопки, где рекламодатель просит пройти там, сделать какое-то определенное действие. Да? Например, там а, нажмите на кнопку подробнее или пройдите по этой ссылке, и я этот призыв к действию выполняю. И таким образом Facebook это запоминает как некое действие, которое я совершила в отношении призыва данного рекламодателя. Вот их Facebook также запомнил. Итак, смотрите, что здесь темы а, для рекламы. То есть вот алкоголь, воспитание детей домашние животные показывать меньше. Если я нажимаю, то Facebook мне будет их показывать меньше. Дальше настройки рекламы. Здесь смотрите более подробно, где то, что касается о том, что, например, данные о ваших действиях, полученных от наших партнеров. То есть у Facebook, например, там какие-то компании, которые размещаются, размещаются на Facebook, которые являются партнерами, Facebook их отслеживает, как мы взаимодействуем с этими партнерами. Смотрите, здесь он пишет, что вы можете решить, разрешать ли нам использование полученное от партнеров данных о ваших действиях для показа вам персонализированной рекламы. Выбор мы изменить, вы можете в любой момент. Поэтому, друзья, вы должны понимать, что вся ответственность, которая ложится на вашу э, новостную ленту, где вы видите ту рекламу, которую вы показываете, ложится только на вас. Только вы сами можете контролировать этот процесс. Хотите ли вы это видеть или не хотите? И вот я вам прямо сейчас это и показываю. Вот здесь, значит, эта настройка не влияет и так далее. Здесь вы можете посмотреть, где это можно настроить. Дальше, категория использования для включения в вас целевой аудитории. То есть вы еще у кого-то находитесь в целевой аудитории. То есть ваши, наши, то есть, точнее говоря, информационной части, где мы в профиле указываем о том, какие-то у нас есть определенные данные, а это работодатель, должность, образование, семейное положение, а также есть еще и возраст, где мы все это указываем, а также e-mail. Это все указывается и здесь мы разрешаем или не разрешаем а, воспользоваться этими данными, которые указаны в нашем профиле. Далее смотрите, здесь есть категория а, интересов, которые мы хотим или не хотим а, получать. А, у себя в ленте и вот таким вот образом здесь это а, убираем или а, оставляем как оно есть то есть вот они все разные интересы в любой момент мы можем вот это вот дело а, нажав на кнопку удалить тогда данные публикации в вашей ленте новостей не будут показываться Дальше, смотрите, реклама на основе пользовательских аудиторий. Что такое? Это что такое? Это когда вас Facebook считает определенной, ну, допустим, что такое пользовательская аудитория? Это аудитория, называемая теплая, прогретая аудитория, где вы нажимали, например, ну, например там, взаимодействовали с какими-то определенными сайтами, у которых есть также бизнес-страницы, есть ссылки на их сайты. И если мы являемся пользователями данных каких-то этих компаний, то Facebook их, нас зачисляет в категории теплой аудитории, которая каким-то образом взаимодействовала, интересовались данными услугами каких-либо рекламодателей и реклама показываемая вне facebook это смотрите вы можете указать разрешаете ли вы рекламодателям включать вас в целевую аудиторию в своей рекламы вне facebook что это значит это значит, что вы можете здесь, нажав на кнопку «Разрешено», и рекламодатели, о которых я выше говорила, которые размещают разные публикации, они дают, передают Facebook данные о вас, о том, что вы у них, мы у них являемся, например, подписчиками, и Facebook их определяет, как людей, например, которые, например, если я интересуюсь какой-то мобильной связью, или интересуюсь, например, какими-то например, там, я не знаю, цифровыми какими-то технологиями, захожу в эти проекты. Эти проекты передают данные в Facebook, и Facebook по этим интересам может предложить мне какие-либо предложения уже от других по компании, но по схожести тех интересов, которые у меня возникли в отношении прежнего рекламодателя, они похожи. То есть таким образом Facebook собирает о нас данные, где изучает наши различные предпочтения в различных услугах или а, продуктах. Таким вот образом, друзья, а, я все это говорю для чего? Для того, чтобы вы понимали, что это только вы сами можете настроить здесь, в рекламных предпочтениях, то, что вы хотите, чтобы у вас появлялось в вашей ленте новостей. Вы это можете в любой момент остановить, всю эту, всю эту рекламную публикацию – и не показывать и не видеть все, что у вас появляется. То есть все, что вот вы видите, вы в любой момент можете просто остановить ее и, например, попросить не показывать. Например, скрыть рекламу. То есть таким образом Facebook это запоминает, как неинтересно. И вот он выбирает, просит вас нажать на кнопку, допустим, ну, пишите, например, неактуальный. Все, Facebook это запомнил, и вы, он вас просит, а что бы вы хотели бы еще в отношении данного рекламодателя сделать. Ну, например, там я прошу скрыть всю рекламу от этого рекламодателя рекламодателя. Все. Таким образом, Facebook больше мне никогда не покажет данного рекламодателя. Вот таким вот образом, друзья, вы сами являетесь собственником своих решений, вы сами принимаете решение, как и что показывать в своей ленте новостей. Более того, вы все публикации, которые есть на Facebook, вы можете эти потоки контролировать. На этом все. Меня зовут Батима Кабас. Увидимся.